Ну что же нужно сделать, чтобы уже наконец-то хоть что-нибудь заработать в интернете? Такие вопросы мне часто задают мои новички-партнеры, кто только-только пришли ко мне в команду. Приветствую, друзья, меня зовут Елена Туманова, я основатель двух обучающих курсов и на сегодняшний день активно развиваюсь в интернете. И э, всегда ответом на вопрос, что нужно сделать для того, чтобы зарабатывать в интернете, всегда один и тот же ответ. Первое, что вам нужно сделать, когда вы только приходите в интернет, это научиться правильно простраивать стратегию своего развития в интернете. Вы должны понять, как устроить механизм успешной работы в интернете. Так вот, сегодня я хочу вам презентовать и с радостью вам сообщаю, что этой ночью мы с моими коллегами запустили нашу новую обучающую платформу, называется она Demida Project. На нашей платформе каждый желающий получит тот механизм, о котором все мечтают с самого начала. Чему обучаются наши курсанты? Во-первых, вы научитесь продвигать свой бизнес быстрыми темпами и максимально короткие сроки получать свои первые доходы в вашем собственном бизнесе. Вы научитесь э, строить свою команду без личного общения. Вы научитесь максимально автоматизировать многие бизнес-процессы, которые отнимают много времени при стандартных методах ведения бизнеса и часто не приносят никакого результата. Это такие процессы, как найти свою целевую аудиторию. Как привлечь целевую аудиторию в огромных количествах на свои социальные ресурсы. Как обработать этот огромный входящий трафик, чтобы вас нигде не заблокировали. И как сделать рекламную кампанию так, чтобы о вашем коммерческом предложении узнал весь интернет при минимальных расходах на рекламную кампанию. Ну и конечно же еще очень много другого заложено в нашей обучающей платформе. Все обучение написано очень простым, легким языком, в игровой форме, видеоуроки, уроки, которые просматриваются буквально на одном дыхании. Особенности нашей обучающей платформы в том, что она не привязана ни к какому проекту. Вам не нужно делать никакие дополнительные регистрации, мы четко сосредоточены только на обучении. И вы, находясь в любом бизнесе, работая в любой сетевой компании, либо продвигая другой бизнес в интернете, можете смело заходить сами, заводить свою команду и использовать нашу платформу для обучения своей собственной командой, не беспокоясь о том, что внимание ваших партнеров рассредоточится на что-то другое. Поверьте, ваши партнеры будут сконцентрированы только на обучении и на применении полученных навыков в вашем собственном бизнесе. Ну а для самых активных у нас, конечно же, предусмотрена очень щедрая реферальная программа, все участники, кто будут выполнять наши условия, кто будет выполнять наши требования, в процессе обучения смогут еще очень хорошо заработать. У нас есть свое финансовое видение нашей платформы, и мы побеспокоились о том, чтобы... Каждый партнер нашей платформы, каждый наш курсант уже в процессе обучения смог заработать свои первые деньги в интернете. Если же вы хотите получить еще больше информации о нашей обучающей платформе, все мои контакты находятся внизу под видео. Заходите на мои социальные ресурсы, задавайте мне вопросы, с удовольствием каждого проконсультирую. Ну и, конечно же, для тех партнеров, кто примет решение сотрудничать со мной лично, получит еще очень много подарков, полезной информации и очень много бонусов. Ну а теперь всем пока. Жду вас на нашей обучающей платформе Demida Project.